Ну а перед началом видеоролика хочу рассказать вам о канале Небрал. На нем вы найдете гайды, обзоры, подборочки, смешные моменты. Каждое видео он делает от души, поэтому не ленитесь и переходите по ссылочке в описании. Так странно смотреть чужую рекламу. Какой клан нахрен? Клан негадивов. А что? Да вообще. Так подождите, сколько нас тут? Восемь а человек? А откуда у нас восемь человек? Я не понимаю. А красный. Красный. Отдай да красный. Хуизыц, подождите, хуизыц. Отдай красный. Да пофиг, в принципе. Это, это скорее всего с сервера кто-то заходит. С дискорд сервера. Отдай красный. Красный, отдай. А, трафа у тебя какой на наимвейт. У меня а липчик. Три индра. палочки. Индра, Ашура, Сасуке. Нет, подожди. Три палочки. Квою У тебя одна палочка, да? Я не понимаю, сделали бы лучше бы все ники, которые в дискорде на не А, а, а кто импостер вопрос? Это кто-то, видимо, сква. Ты импостер, крыса. Согласен, ты импостер. Подождите. Аша Дакун это кура. Ана, короче. Это я его, даешь, ударил две своих, чтобы другие боялись. Вы долго будете? Другу, сидят, пока что. с двух сторон смока сидят ладно, что, это? то что-то делаете? <рик> <рик> можно вообще выйти у из. Гори. Понятно, Конечно, я хочу закидывать сюда все грены которые есть. МП5. А, подождите, раньше же его столько можно было получать, нет? Я заколола уже надо. Какая Еще я закидывать. еще я, блин, пуша. Еще я на шесте пуша. Скинь ему Он внизу. Вдвоем общем, Нахер. Ребятку покупали Окей, окей, ребята, мне не сложно, ладно Окей Играем как уроды, окей Давайте играть в как уроды Три в одного кушают вдвоём И один еще и ребятку покупают Пошёл нахрен, А чё я опять? Чё слышь? Чё, выпуешь? Если Агрессивный кот, я тоже выпустил, токсик да, ага. да, он, он все, он в хапу, друзья, пацаны. Ты птина, включись, слышишь? Птина, включись, слышишь? Мне хочется плакать, когда я тебя вижу, птина. Господи, Куда мы сейчас идем, наверное? В прятки. Какие Я хочу Но... это... Давайте в прядке, у меня есть карта офигенная. Если, если мы ее сможем запустить, он просто да, карта обозначили. Нет. Пожалуйста. Пацаны, ну, пятером, ну, нормально. А чё, я хочу пострелять, я зашёл, чтобы пострелять. Запусти бойнасты, кажется, для себя. Пожалуйста, псина. Ой, ё-моё, псина, решайте. Да, я не псину, ты меня заколебал, псиной называть. Это нас. Раз, Раз псиной меня не я тебя замучено. го так, внутри моя атаки. Обсудительно. Господи, тихо. Псина, псина, псина. Господи, господи, господи. Бой насмерть. Бой раз, два. Чего выбирать? Три. Куда идем, псина? Я хочу попробовать, что будет а. Пацаны, минус три тысячи робоксов, ну, типа, типа, ты это нормально? Чего? Нормально, никогда не минус три тысячи робоксов на сайте, как я должен их закупать? А ты что? где закупаешь-то? Попробуй на фанплее или еще где-то купить, я, я пользуюсь. ссылку на фанплей. Так, ты напиши фанплей. Там могут быть фейки. Какие фейки? Напиши фанплей, Робокс. Да, я тоже сидел полдня ждал, ничего такого. Ничего такого. полдня. Фокс, сказал, что я за две минуты перестал. Или когда-то там? Скажите, что? А я жду пока... После спавна. Дега, я, я не знаю, нас что-то связывает. А почему Всего? все серебристы? Почему я спал на себя из-за тебя? А ты какую запустился? Ты запустил? закрепал, нас что-то связывает как будто. Нас бы и нас связывать. Не, ну а я могу раз. сделать какую-то у всех. А почему все. а сразу? Делай все, все против всех. Но тогда все у всех будет бомбить, потому что все за любовь. Начинайте бомбить. А что тут бот забыл? О, а как оружие, кстати, поменять, слышишь, Это мой был, Вы еще 연ious, а? Ну, так, чего а ч вот я? Мне бос, кто Да бот вообще какой-то больной. Задолбал. Да в Что мне как бы Понял, я беру А тут две псины Давайте, на беретах. Пытины, мы Давайте на Какие береты? Понял, Квеппер объявил мне войну. Вот это какое описание, которое это? Это я. А, пошли ножом резать вдвоём? Пошли. В смысле, почему? У вас тут двое, Алёна, один сям другой черт. А, вы чё, Вы Ещё третий сити, вы чё? Я только че, что не вспомнился А чё тут огонь по своему? Да кофе, да блин ха ну Какого ха Так ты не заметил, когда я тебя убил? Это да творит. сука Такой пиздик играет на этом Такой пиздик что? Вот почему <связывая> меня КС это что такое? Пацаны у меня больше всех урона Запасной ствол я, пацаны Подровнять я буду правая рука, а ты, короче, левая рука Ты это кому говоришь? Тебе Не понял в запасной стул да в смысле? нет, ты че сидишь и дрочишь, за реакцией? пацаны, давайте как настоящие мужчины давайте, когда хотя бы кто-то сзади кричать давайте Э, а кричать? ты сам только что согласился не а мне пофига да ну просто можно по одному, пожалуйста хотя бы по два? Кто там ты Я ему. Ладно, раз. Пять попал. сейчас слайд. умер. за вообще мстит, да? Нет. Я псину убила, у меня псина другая убила Да. Псина еще дополнительные дома оружие? я понимаю оружие. пойти сейчас но чисто обычную игру и разделиться на команду не два на 4, на 4 я, я в команде я в команде все. типа вы против меня и хорошо, и хорошо. а может я за рару потому что только зашел а ты ему сливать мне вообще не нравится кто. Кухочка псина самый слабый тут. Какой? Это я тут самый слабый. Руку к сердцу и Пусть продолжает он. Ха-ха-ха. Чебурек, кстати, а как нашел? Сходить? Аманус. Чего? Аманус. Дальше не. Последняя песня Продолжайте, что хотите. Давайте вам Аманус. Глеб, да? я посчитал Глеб. Кстати, вот так из этого подходит, я тоже Глеб блять. Ч ⁇ чего говоришь, ты глеб? Я тоже глебина, хлебина, глебала на еде. Надо... <сос> ты что, не Сталин? Блин. Псиноч хочет прикольную поговорку с глебом? Давай. Интересно. Глебала гони ебала, она А знаешь, что самое прикольное? У меня фамилия хлебной нахуй. Как <сос> он, какая фамилия хлебной? Да. Хлеб хлебной. Да. Да вообще. падение? Не, ну Блин. Помнишь, кстати, я тебе скинул псидова по поводу настолок? Ну. А, в настолочной игры поиграть? Может можно, в принципе, оформить, но, блин, мне кажется, в код неймс будет прикольно, блядь. Тупить, блядь, нам, когда будет там какое-нибудь слово океан, блять, выберем выберем ебаное строение какое-нибудь. Мощно. <смеш> да, блядь. Ну, в общем-то, куча, блядь, настолок, пизда А есть. Вконтакте Ой, я Ой, <смеш> Ой, нет. <смеш> Дискорд. -пайлор". Я не... Я не любитель БДСМ, братан, извини. Ха-ха-ха, понял, да? Сталин <смеш> не одобряет таких, как... Любишь Люби жгуты, надевай. Понял. Чтоб слова тебе не давали. Понял. У <смеш> тебя, <смеш> Сталин, переиграл и уничтожил. She's aiming yeah. Come, words come, to come, I come, come. I don't think that bullets will bring back desire looks like a blink on a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 Deixa eu ir a